Добрый день, дорогие друзья! На связи Дмитрий Хачарий и команда Новостройки Шоп. Друзья, вы просили, а мы сделали ролик о том, как не получить отказ по ипотеке. Обязательно подпишитесь, здесь много интересных тем о недвижимости. Ну а для бесплатной консультации, если вы ее хотите получить, я оставил ссылку на форму в описании. Заполните ее, и мы вам перезвоним. Итак, друзья, по итогам 2022 года доля отказа по ипотечным заявкам выросла на целых 12 пунктов. С 34 в первом квартале и до 46 в четвертом. Почти половине отказывают. Доля отклоненных заявок стала максимальной за всю историю наблюдения, начиная аж с 2017 года. Что же, друзья, нужно сделать для получения того самого заветного одобрения? Давайте обсудим. Прежде всего стоит понимать, что банк, пытаясь минимизировать свои риски, старается всячески вас прощупать. Рассматривая заявку на кредит, банк проверяет, насколько клиент платежеспособен и надежен, и наиболее красноречиво об этом расскажет кредитная история. Все просрочки или уклонения от платежей, судебные разбирательства по кредитам и так далее влияют на состояние кредитной истории, а впоследствии и на решение банка о выдаче ипотеки. Поэтому перед подачей ипотеки обязательно проверьте ваш кредитный рейтинг. Как его проверить? Да очень просто. Ссылку на проверку мы оставим в описании к этому ролику. Это можно сделать абсолютно бесплатно через сайт госуслуги. Если в вашем кредитном досье содержится недостоверная информация, например, есть информация о просрочках, которых на самом деле не было, напишите заявление с просьбой скорректировать вашу кредитную историю. Заявление на исправление ошибок необходимо подать в бюро кредитных историй, где хранится ваш кредитный отчет. Как правило, это можно сделать прямо на сайте организации. Также, друзья, рекомендуем вам проверить, есть ли у вас неоплаченные штрафы и задолженности, долг по алиментам или коммуналке. Это также может повлиять на решение банка. Второй, но не менее важный из факторов принятия решения для банков играет уровень и стабильность вашего дохода. После оплаты ежемесячного платежа по ипотеке ваш остаток должен быть не меньше прожиточного минимума. Ну а если вы кормили с семьей, у вас есть иждивенции, это тоже нужно учитывать. Если вашего официального дохода недостаточно, то вы можете привлечь со заемщика или сообщить о дополнительном источнике дохода, который может быть официально не зарегистрирован. Третьим фактором, который оказывает влияние на принятие решения банком, это ваша кредитная нагрузка. Даже если у потенциального заемщика высокий и стабильный доход, хорошая кредитная история, но много других кредитов. Банк может отказать в ипотеке. Принимая решение, банк оценивает ваше общее финансовое положение. Если у вас есть несколько дополнительных кредитов, возникает вероятность, что на выплаты по ипотеке вам просто не хватит денег. Перед подачей заявления на ипотеку советуем вам закрыть все кредитные карты и погасить действующие кредиты. Более подробную консультацию можно об этом получить у ипотечного брокера. Предоставление недостоверных или же неточных данных о себе в анкете скорее всего обернется отказом в ипотеке. Друзья, если вы задумались о приобретении недвижимости, то наша компания новостройки Shops с радостью сопроводит вас на пути к этому событию и квартире вашей мечты. В нашей команде работают специалисты по недвижимости с многолетним опытом, а также квалифицированные ипотечные брокеры. То есть задача с решением Покупки квартиры в ипотеку будет решена на самом высшем уровне. Мы поможем вам найти и приобрести недвижимость абсолютно бесплатно. Форму для заявки, как я уже говорил, оставил в описании. Увидимся с вами в следующем ролике. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и порекомендуйте это видео друзьям, если оно вам понравилось. Увидимся!